Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Великобритания Великобританию в последнее время потрясали из ряда вон выходящие события. Уход из жизни королевы, падение национальной валюты и, наконец, увольнение Ли Трас, чье правление оказалось рекордно коротким. И вот, наконец, мы узнали имя нового премьер-министра. Им оказался Риши Сунак. Как оказалось, это действительно очень большое событие, в том числе для криптопространства и криптохолдеров. Почему? Потому что он, оказывается, поддерживает криптовалюту. Так мы можем найти твит от 4 апреля 2022 года, в котором Риши говорит. «Мы работаем над тем, чтобы Великобритания превратилась в глобальный криптовалютный хаб». Мы хотим видеть бизнес будущего и рабочие места, которые он создаст здесь, в Соединенном Королевстве. Сегодня мы работаем над созданием базы для того, чтобы привлекать криптоинвестиции в нашу страну. Что для этого собирается сделать Риши? Для начала он хочет внедрить тестовую систему, которая позволит фирмам экспериментировать с криптовалютами. Далее он хочет создать крипто Asset Engagement Group – которая будет тесно сотрудничать с криптопространством для развития криптоактивов в Великобритании. При этом вся система будет привязана к стейблкоинам, и поэтому Риша будет предпринимать шаги по их регулированию. Интересный такой намек на то, что у Великобритании будет свой стейблкоин, ведь их национальная валюта, как ты знаешь. Совсем не выглядит стабильной. Кроме этого, сегодня Великобритания проголосовала за то, чтобы биткоин и криптовалюта стали финансовыми инструментами в стране. Подчеркиваю красным. Через сутки после избрания про криптовалютного премьер-министра страна внезапно хочет, чтобы криптовалюта стала законным платежным средством. Биткоин на такие новости отреагировал ростом до 21 тысячи долларов впервые за последний месяц. А теперь я хочу поговорить о том, почему все радостные крипто-ютуберы, которые сейчас со счастливым выражением лица говорят о про-криптовалютном премьер-министре Великобритании, немного наивные. Ведь достаточно копнуть немного глубже новостных заголовков сегодня. Не дай себя обманывать, немножечко анализируй. Дело в том, что Риши совсем не про-криптовалютный премьер-министр. Он про ЦВЦБ. То есть за цифровые валюты центральных банков. Да, это тоже криптовалютная технология, но это не про криптовалютные в классическом понимании. Это видеоотрывок выступления Риши Прямом из 2021 года. Послушай, о чем он здесь говорит. Сегодня я горд объявить, что под управлением Великобритании группа из семи самых развитых экономик мира запустит принципы государственной политики для розничного использования цифровых валют в центральных банков, ЦВЦБ. Это такая цифровая версия денег, типа цифровой банкноты, которая может быть использована как физическая банкнота или монета. В отличие от остальных цифровых валют, которые люди используют сегодня, ЦВЦБ будут выпускаться напрямую Центральным банком, например, Центральным банком Великобритании. Правительства и Центральные банки по всему миру работают вместе, чтобы понять, как на практике использовать ЦВЦБ. Работа включает в себя проблемы, которые беспокоят людей. Совместимость новой государственной цифровой валюты со всеми способами платежей и, наконец, энергоэффективности новой ЦВЦБ. Прежде чем стать премьер-министром Великобритании, Риши был канцлером казначейства Великобритании. И одной из его задач было поддержание и развитие экономики страны. Он отвечал, например, за процентную ставку ЦБ. Как ты знаешь, предыдущий премьер-министр Ли Страсс была на посту всего 45 дней и умудрилась сильно навредить экономике страны. Теперь Риши должен все поправить. Выходит, будучи канцлером казначейства, Риши был за цифровые валюты центральных банков. Не за криптовалюты, а именно за ЦВЦБ. Теперь он стал премьер-министром, и его задача сделать экономику Великобритании снова сильной, как прежде. Поэтому я не удивлюсь, если он использует ЦВЦБ для полной перезагрузки экономики Великобритании. Поэтому не надо так радоваться всем тем заголовкам и обзорам, что криптовалютный человек стал у руля Великобритании. Нет. Его задача и цель – это запуск цифровой валюты Центрального банка. И если мы посмотрим на сравнение биткоина с ЦВЦБ, то увидим, что такое на самом деле цифровая валюта Центрального банка. Это есть не что иное, как тотальный контроль и тотальное цифровое рабство. ЦВЦБ – это неограниченное предложение. Их можно будет не просто печатать, а создавать циферками на экране. ЦВЦБ полностью централизованы, они поддаются цензуре. То есть, если ты кому-то чем-то не угодил, твои деньги можно будет просто-напросто конфисковать. Любые транзакции в ЦВЦБ будут легко отслеживаться правительством. Деньги в цифровой валюте Центрального банка могут быть легко заморожены в любой момент. Никакой приватности жизни эта цифровая валюта тоже не принесет. В другом же углу ринга стоит биткоин с ограниченным предложением. Децентрализованный, приватный, полностью цензуроустойчивый. Как правильно заметил Дэн Хелт, биткоин – это свобода, а ЦВЦБ – это рабство. Теперь ты понимаешь, что такое про криптовалютный новый пример Великобритании? И за что он стоит на самом деле? Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого.